Эта, эта песня переделанная из песни Агуджавы, она написана очень давно, она написана почти девять лет назад. Еще на идиоты, а летом хуже, чем зимой. Пора укроп платить по счету. Пора укроп платить по счету, пора укроп платить по счету. Бери шинель, иди домой. Нас Украина не убила, конец приходит ей самой. Россия, мать не бросит сына. Россия-мать не бросит сына, Россия-мать не бросит сына. Бери шинель, вали домой, В залу и пепел наших улиц Тебя высунуть головой. Мы все на родину вернулись, мы все на родину вернулись, мы все на родину вернулись. Бери, Шинель, иди домой. Ты здесь с залитыми очами, лежишь немытый и бухой. Вставай, вставай, зарабечанин. Вставай, вставай, зарабечанин Вставай, вставай, зарабечанин Стирай штаны, беги домой Что я скажу твоим домашним Как встану я перед вдовой Вот ваш дурак беду проспавший Вот ваш дурак страну Проспавший, вот ваш дурак Христа продавший, Стирай штаны, беги домой, детей Зеленского и Пети, не встретишь на передовой опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна. На белом свете. Бери, Шинель, иди домой.